Как часто случалось такое, что вас взламывают из-за того, что вы зашли на вирусный сайт или друг Скинул вам ссылку и вы не подумав прошли по ней, и после этих действий ваш ВК был взломан и через вас либо распространялась реклама, либо злоумышленники просили деньги у ваших друзей и знакомых от вашего лица. Чтобы такого не случилось впредь, давайте сегодня поговорим о том, как же защитить свою страницу в социальной сети ВКонтакте раз и навсегда. Особенно это будет актуально для людей более старшего поколения, которые вероятно чуть хуже разбираются в настройках соцсетей. Вы на канале UID, и с вами я, Бакуменко Антон. Для защиты вашей страницы соцсеть ВК продумала двухступенчатую аутентификацию. Что это значит? То есть при входе в ВК с нового устройства вы вводите логин, которым является ваш майл или телефон, свой пароль... И после этого всего вам на мобильный телефон приходит еще код доступа, то есть если даже кто-то сможет узнать ваш логин и пароль, они не смогут зайти на вашу страницу без знания дополнительного кода безопасности. То есть первой ступенью будет являться ввод логина и пароля, а второй ступенью ввод смс-кода от ВК. Итак, как же это сделать? Первым делом мы нажимаем на вашу иконочку сверху и заходим в настройки. Далее переходим во вкладочку безопасность и нажимаем подключить. Далее нажимаем а, приступить к настройке и подтверждаем, что хотим получить код доступа. На ваше мобильное устройство придет сейчас код доступа. Мы должны его ввести. Нажимаем завершить настройку и теперь нам понадобится ваш телефон. Если у вас система Android, то заходим на Google Play и скачиваем приложение Google Аутентификатор, которое позволит нам получать коды доступа, которые будут генерироваться каждые 15-20 секунд, то есть они будут обновляться. Нажимаем «Сканировать QR-код» и наводим на экран вашего компьютера. Теперь в данном приложении имеется ваш аккаунт ВКонтакте. К которому как раз таки привязан аутентификатор Google. После этих действий ваш аккаунт закроется на всех устройствах, кроме вашего компьютера, где производилась настройка. Поэтому даже с вашего телефона придется совершить повторный вход. После снова переходим в VK с компьютером и закрываем настройку приложений генерации кодов нажатием на крестик. Итак. Давайте посмотрим, что у нас есть в подтверждении входа на этой страничке. Так, первое, это, конечно же, смена номера телефона, который у вас имеется. То есть, нажав кнопку изменить, вы можете поменять свой номер. Далее резервные коды. А здесь мы должны снова ввести наш пароль. А на данной странице имеются запасные. Коды, которые вы можете распечатать Это на тот случай, если вы поедете Куда-то, где не ловит связь И вам надо будет срочно Зайти в контакте с нового устройства Хотя очень глупо Как бы заходить туда, где не ловит связь В ВК, вы же не сможете туда попасть Но ВК это описывает Именно так, то есть это дополнительные коды Которые вы можете ввести Вот а далее как раз таки приложение для генерации кодов, потому что резервные коды имеют свойство заканчиваться один код для одного входа. После использования код становится недействительным. И как раз таки потом идет приложение для генерации кодов. Ниже пароли для приложений. А лично, как я понял, это свойство ВКонтакте, которое позволяет создавать пароли для сторонних приложений. Вот. Вы их вводите один раз и больше ввода не требуется. Здесь вы можете наименование приложения ввести, создать пароль. Допустим, если я напишу любое название приложений, ВК мне выдаст код, который я могу единоразово ввести в приложении, и оно будет работать. Здесь этот пароль сохранится. Я его могу удалить. Вот. Двойную аутентификацию можно отключить в любой момент, нажав кнопочку «Отключить подтверждение входа». В безопасности вы можете завершить сеансы либо на всех устройствах, либо на том, на котором вы сейчас сидите. Вот. Я надеюсь, данное видео было для вас полезно. Ставьте лайки, пишите свои вопросы в комментариях. Всем пока и до новых встреч!